Речащий случай, дорогие друзья, что после видеосравнения я вынужден прибегнуть к своему ненавистному формату говорящие руки интернета и объяснить не всем очевидные вещи. Принципиальная разница между двумя ножами Spider-Cocivillian — это китайская подделка с Алиэкспресса, это оригинал с Бруталики. Принципиальная разница между ними вот в кейсике, который прилагается... К оригинальному ножу. К сожалению, нету больше принципиальных отличий, которые бы оправдали разницу в цене в 4-5 раз. Если оригинальный нож сейчас в российском ритейле стоит около 20 тысяч рублей, даже у самых наглых барык, которые барыжатся Алиэкспресса, вот этими херовинами, он 3-4 тысячи рублей. При этом разница, которую можно зафиксировать визуально. Выборка... На бэклоке, на оригинале. На моей версии с Алиэкспресса выборки нет. Моя версия с Алиэкспресса вообще с двумя лайнерами. Я прекрасно знаю, что сейчас китайцы наловчились делать так, что вообще не отличишь один лайнер, там выборка и все такое. Ну как бы имеем, что имеем. Далее. Есть принципиальное различие в механике. Год активного поюза, оригинал. Он не готов пальцы отрубить. Оперируется легко, непринужденно, гладко и очень приятно. Чтобы так продавить бэклок на китайцы, нужно приложить на порядок больше усилий. Ну, соответственно, на разворачивание нож требует тоже намного больше усилий. Я, конечно же, не проверял э, сталь, которая заявлена на обоих клинках на китайцы. Соответственно, не знаю, каким составом нанесена маркировка vg 10 Здесь спокойно может оказаться 440-я. Это как бы китайцы, что с них взять. Ну, на оригинале лазером выжена гарантированно суперсталь ВГ-10. Не проверял их коррозийную стойкость специальными какими-то солевыми растворами и долгими вымачиваниями под таймлапс на камере. Но, ребят, за год активного поюза они дали оба. Ни намека на появление ржи. Были в лесу оба. Работали по грибам. Работали в офисе неоднократно по огурчикам и остальной закусочке. Работали по коробочкам. Им обоим не потребовалась заточка после года активного поюза. Понятное дело, что да, это вопрос больше к серейтору. его вообще специфики как таковой. Ну, как бы, как они работали по бумажке, вы прекрасно видели. Чем можно оправдать разницу в цене 4-5 раз, я просто не представляю. Поэтому делайте выводы сами. У них, конечно же, еще есть различия, которые могут как бы а, немножко помочь вам в определении, нож это оригинальный или не оригинальный. Здесь, допустим, винтики светлые на оригинале. На китайца, не знаю, как видно, не видно, при дневном свете не через объектив, видно, что здесь они черные. Соответственно, здесь винтики выпирают за текстуру G10 на оригинале. Китайцы они плоские, зализанные, утопленные. Разница в текстуре VG10 есть, да. Все больше, ничем они принципиально не отличаются. Нужен микрометр, чтобы замерить разницу в форме серейтера. И может быть какие-то миллиметры, отличия, у кого клюв чуть больше загнут или чуть подлиннее. В принципе, это два абсолютно идентичных ножа и если вы собираетесь запали на цивилиан и хотите его себе на карман объективно лучше взять на алиэкспрессе китайца с ним поиграться по мучить его может быть даже научиться точить и если вдруг после китайца вы точно будете знать что вам нужен брендовый нож за 20 мать его 1000 рублей ну тогда уже присматривайтесь оригиналу на этом на сегодня все всем счастливо всем пока мы будем петь мы будем пить и падать старые траншеи легко бронить с трудом любить чертить в мишени на висках а Скажут подружья, и мы свои подставим шеи, и будут женщины носить. Нас перебитых на руках мы будем петь, мы будем пить. Лет по пятьсот за каждую победу и будет родина носить. Пуховый будничинный платок. А сколько платят на войне, скажите мне, и я поеду, чтобы увидать, как рядом с телом. Хоронят толстый кошелек, чтобы увидать как рядом с телом хоронит толстый кошелек